Добрый день, дорогие зрители! Сегодня я нахожусь в магазине Rock'n'Roll и для вас у меня есть одна очень интересная тема. А... Простите, можно, пожалуйста, не шуметь? Ну или хотя бы потише сделать звук? Я тут как бы записывать пытаюсь. Важный материал. Пожалуйста. А... А, спасибо большое. Итак, как я уже сказал, мы находимся в магазине рок Rock'n'Roll. Да, в магазине рок н Rock'n'Roll находимся. Здравствуйте. Здравствуйте, как не шуметь? Как не шуметь? Инструменты требуют доводки. Пусть не все, но многие. И это делает инструмент лучше. А, простите, я так понял, вы разбираетесь в доводке инструмента. Кое-что понимаю в этом. Тогда, может быть, ответи на мои парочку вопросов в этой теме? Я как раз их подготовил со своими зрителями. С удовольствием. Присаживайтесь. Слушаю вас. А начнем. Тогда скажите мне, пожалуйста, на мой первый вопрос постарайтесь дать развернутый ответ, потому что он интересует наших зрителей чаще всего. Почему гитарам требуется доводка? Всем привет, меня зовут Алексей, работаю в магазине Rock'n'Roll, пытаюсь кое-что доводить до ума. Да все просто, инструменты требуют доводки только потому, лишь что в массовом производстве, а это чаще всего, в общем-то, массовый продукт, гитара очень Топ. популярный то есть инструмент. Среднечковые э, сегменты, так понимают, дешевые, средние. А, не обязательно, забыл. даже топовые инструменты требуют доводки, э, потому М -м -м. что все мы, как и гитары, мы уникальны. Человек уникален, инструмент любой музыкальный, он уникален. И для того, чтобы э, очень четко взаимодействовать М -м -м. с этим инструментом, нужно э, внимательнее и основательно подойти к вопросу комфорта игры звука потому что все нюансы влияют на звук нет какого-либо элемента который бы не влиял на звук вообще то есть все влияет на все а в нашем случае конечным результатом является звук очень кстати интересно формулировка все в гитаре абсолютно все влияет на звук просто многие э, наши так скажем клиенты зрители да, и покупки инструмента не уделяют этому моменту э, должного внимание. то есть как бы купили гитару и забыли да грубо говоря и вот мне бы хотелось э, нашим телезрителям точнее литерчанам узнать по каким причинам как вернее определить что инструменту требуется доводка все очень просто если вдруг вам некомфортно играть. Если вы чувствуете, что инструмент способен на больше, но вы не можете из него это получить, опять же говорим о звуке, то вероятно, что нужно обратиться к мастеру и объяснить свою, свою проблему, четко сформулировав задачу. Если вы четко понимаете, что вы хотите, можно понять, что нужно делать, во-первых каким образом и к каким результатам это может привести. Я уже говорил о том, что каждая гитара, она индивидуальна. Соответственно, скажем, технологически подходит для одного инструмента, может не подойти для другого. Решений очень много по разным вопросам, поэтому, собственно, и нужно... Обращаться к людям, которые имеют больший опыт, больше возможностей для того, чтобы решить вашу задачу. Вот я в вашем спичи да, услышал одну такую интересную фразу, что если вы как-то почувствовали, что вы не можете больше выжить из инструмента, то, соответственно, требуется для него корректировки. А могли бы вы вот этот момент немножко поподробнее разжевать? То есть это как-то связано со звуком, либо с высотой с до гриппа. Либо же как-то, в принципе, гитары не строят да, инструмент, то есть, как бы, на конкретных подах вроде бы, вы по тюнеру выстраиваете звучание, а в итоге на зажатых позициях гитары просто не строевичи. То есть, вот вы про это имеете в виду? И про это тоже. То есть, то, то о чем мы сейчас говорили, это совокупность факторов. И порой то, что нам кажется неправильным, угу. оно естественно. А то, что мы к чему-либо чему привыкли, ну, не очень хорошему, да, в гитаре конкретно, в инструменте, не является нормой. Поэтому, повторюсь, что лучше обратиться, чтобы сделать правильную диагностику, посмотреть, что есть хорошо, а что есть плохо. Очень интересно на самом деле. Вот расскажите, пожалуйста, что представляет из себя непосредственно доводка инструмента? Чаще всего это, в общем-то, спектр работ, которые связаны с грифом. Чаще всего, потому как гриф это Очень важно. та часть инструмента конкретной гитары, mm -hmm. которая подвержена достаточно серьезной нагрузке. Струну тянут, гриф в общем-то в сторону бриджа. Струна держателя, да. Соответственно, нагрузка высокая и если инструмент Долго стоит, на нем никто не играет, это приводит порой к таким последствиям очень нехорошим. Деформация грифа, то есть, как говорят многие, повело, повело гриф. здесь от степени вот этой деформации, в общем-то, разный спектр работ может проводиться. Абсолютно новый инструмент, который приходит с фабрики, тоже требует доводки, то есть, это, допустим, полировка ладов, чтобы, когда вы делаете бенды, у вас струна не цеплялась за шероховатости этого лада того или иного. Выставить правильно высоту струн, то есть вне зависимости акустическая акустической этой гитары или электрогитары, все это можно здесь выполнять в наших условиях и делать инструмент удобнее, лучше. Итак, Алексей, какие бы вы рекомендации дали нашим ютубчанам по эксплуатации инструмента? Самое главное это играйте на гитарах. Ни в коем случае не забывайте Они вам их не простят Они обязательно вернут вам Ваше невнимание к ним Тем, что гитара не будет строить Будет плохо звучать и будет неудобно на ней играть Это самое главное, играйте Но если даже вы играете регулярно И постоянно, и очень много даже возможно Но что-то пошло не так И ваша гитара говорит вам Эй, друг, товарищ И я болею Приносите к доктору Доктор посмотрит, скажет, что к чему и что нужно делать. Ну, самое главное, держите, как говорится, ноги в тепле, голову в холоде. А вот для гитары это не подходит. Гитару только, только в тепле держите. Если на улицу идете, обязательно ее укутайте, оденьте теплее. Влажность, как бы это ни звучало, пошло. Но влажность это все. Для гитары в том числе. Влага в атмосфере, в воздухе, везде, где она находится, влияет на то, как древесина реагирует, как она под натяжением струн будет реагировать. То есть, если слишком сухо, у нас будут проблемы. Если слишком влажно, тоже будут проблемы. Поэтому 45-50, ну максимум 55% относительной влажности, и будет вам счастье и в вашей гитаре. Спасибо за внимание, с вами был Алексей этого чувака я не знаю, к сожалению, сидит здесь, что-то разговаривает, пойду дальше делать очередную гитару. Чао. Какао. -а. Какао. -а. Это был Алексей, а с вами был Коседа Глеб, я находился в магазине Rock'n'Roll. Не забывайте открыть описание к этому видео, там много полезных ссылок на наш Инстаграм, на нашу группу ВКонтакте и Телеграм-канал, который с недавних пор у нас появился, и там я слышал очень весело. Если вы подпишетесь, станет еще веселее. Так, чего же вы, собственно, ждете? А также есть в описании к этому видео наш сайт, который вы можете посетить, выбрать себе интересный товар, заказать его, и он приедет к вам практически в любую точку России. Так что... Выбирайте. Пока!